Всем привет! С вами компания Криптоферма и мы объявляем розыгрыш. Победитель получит миниатюрный мультивалютный криптокошелек Digital Bitbox. Преимущество устройства – это свое приложение, которое обеспечивает высокую безопасность и приватность. Условия участия в розыгрыше в описании. Результаты розыгрыша объявим 2 декабря в 13.00. Всем удачи!